Здравствуйте. Здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 21 сентября 2017 года. Канал Арт Подготовка. Программа Плохие новости. Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из -за... Западной Европы. Мы вещаем. До новой исторической эпохи осталось четыре дня. Значит, что еще нужно говорить? То, что у нас буднем каждый день проходят эфиры прямые в 9 часов по московскому времени. один час. 21 час по московскому. Вот пишет Камышин здесь. Ващ Нори оккупировал РФ. и так далее. Еще бы я бы попросил вас писать комментарии. После того, как эфир закончится под видео, это поднимает канал в топы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да. Так, вот тут нам Фоменко Александр написал, мы ответим, все, есть это, пометь, пожалуйста, для себя вот это письмо. У нас Что? еще появился народный телефон, угу. по которому все желающие соратники могут связаться с нами. Вот так И... он выглядит, я его открыл. И еще он есть в описании под видео. Да, то есть по этому телефону. До нас можно дозвониться. Вот такие дела. Так, ну вы его тогда продублируйте. Вот этот телефон... Ой, это я не то включил. Так, вот этот телефон продублируйте в чатах, пожалуйста. Андрюш, ты тоже в чате угу. забросил. Ну, он под описанием у нас есть. Ну, так, чтобы уж везде был чтобы он был везде. Вот интересные вещи находишь в Твиттере. Вот какой-то Айболит Лимпопоев пишет. «Представьте, что в блокадном Ленинграде Ходит некто по фамилии Навальный, говорит, что власть обделяет блокадников хлебом, при этом выпрашивает хлеб у детей под предлогом того, что именно его надо делегировать, договариваться с немцами о снятии блокады и поставках хлеба. Представляешь, как человек передергивает. Это, оказывается, вокруг фашисты. Гитлер вокруг России, да, и Навальный хочет не сменить эту власть уродскую, ублюдскую, а да. Именно забрать да, от... хлеба у детей. Представляешь, что вот какой-то там сидит ублюдок какой -то это лимпопоев слушай вот власть изменится вот эти вот тролли мы заставим всех носить эти фамилии вот этот будет блять айболит лимпопоев на всю жизнь во всех паспортах он будет айболит, и дети его будут айболиты. и внуки, бы, и правнуки. поставить, чтобы не поменял под да. да, да. Нет, ну, он может свалить из России, нет проблем, но в России он будет только айболитом, он больше никем и никогда. Так, вот, интересно, в Твиттере тоже вспомнили про 20, ну, и там, про 19 сентября, Интересные высказывания Ильича касаемо этого времени. До сих пор государственная власть остается в России фактически в руках буржуазии, которая вынуждена лишь делать частичные уступки. Представляешь, то есть, а сейчас даже частичные уступки буржуазия во главе с Путиным не делает. И интересно, тоже он сказал, в это же время, 19 числа, за время революции миллионы и десятки миллионов людей учатся в каждую неделю большему, чем в год обычной сонной жизни. Это вот абсолютно точно. Так что, а вот 20 числа тоже напомнили, вчера прислали, что временное правительство выпустило соответствующий декрет и решило ввести трезвость навсегда. То есть революция была предрешена все, представляешь, как только они решили. Вот, и... Интересно тоже напомнили, что в этот день, в эти дни Николай II, который, ну уже который не Николай II, который просто Николай Александрович, он написал в своем дневнике «выкопал в садике прудок для уток». Представляешь, то есть вот интересное такое совпадение насчет уток, но Медведев не копает прудок для уток, представляешь, из-за него это делают. Они там вот на царя молятся. А он сам, видишь, что-то там прудки для уток копал. А эти даже прудок для утка не хотят выкопать. Так что... Так. А вот еще написал нам Николай. Уважаемый Вячеслав, видео я еще не показывал. Можете разместить у себя. У нас не пошло оно, Николай. И вчера узнал и сразу телевизор настроил на местное объявление, где в населенном пункте Игрим... А, это Югра, короче, вот там обещают, что народ останется без тепла, потому что газ а, в котельные из-за долгов не будет поступать, Троицима. хотя это первое, это первое, в общем-то, место а откуда начали качать газ, то есть вкачают всю жизнь газ оттуда, но ну, он не прав, первое место это Саратов, наверное, все-таки промышленный добыча газа, 43-й год. Че? У нас еще новость, в Нижнем Новгороде сегодня был суд над Альбертом Гурджианом и назначили ему принудительное лечение с усиленным наблюдением, причем без срока лечения. Ну, да еще, ребята, во время прямого эфира не звоните на народный телефон, это нас отвлекает. Ну, все равно будут звонить, что ты без толку -то говоришь? Мальцев, очнись буржуазии в России бесправно под властью Путина, я абсолютно с вами согласен. Поэтому я говорю, это, это тот момент, тот момент, он более щадящий, чем сейчас. Вот тот более 100 лет, тот ровно сто лет назад, я как раз об этом и говорю. Так что Мария сравнял Вергинские Венги... острова с Землей, да, и вот получается, что путинский хуже Марии, да, то есть там где-то в Югре никаких не было... Катаклизмов, до да, газа не будет, а вот на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико нет электричества вообще 100%, ну, то есть, как в некоторых районах России. У нас еще одна новость, как угу. раз по поводу того, что вчера очень многие писали в чате, э, сказать про Хели и вот как раз тему того, что электричество. Это женщина, у которой обнаружена третья стадия э, онкологии. Ей сейчас очень непросто, и она живет между тремя городами, то есть это Есюнтуки, Нальчик и Лермонтов, в дачном поселке, в каком-то маленьком деревянном домишке, где нет ни электричества, ни газа, ничего, ходит сама пешком за водой. Но слава богу, у нас нашлась соратница, у которой есть сердце. И она собирается ее к себе забрать во Францию на лечение. То есть сейчас оформляются документы для этой женщины по имени Хейли, чтобы она могла спокойно выехать во Францию и продолжить тут лечение. Но вот пока документы оформляются, еще целый месяц ей жить негде. Поэтому соратники, кто живет в Есентуках, в Нальчике или в Лермонтове, напишите нам на почту, вы позвоните. Да, или позвоните на народный телефон, если вы готовы приютить э, Хэлли у себя до, до того момента, пока она не отправится во Францию. Ну, чтобы она хотя бы могла жить нормальной счастливым. Ну, ей, наверное, нужно в Москву все-таки прибыть, для того, чтобы оформлять документы. Ты свяжись с ней, узнай. Так, вот спрашивают, почту и телеграф брать будем? Ну, будем брать телеграм, конечно. Уже взяли. Да, взяли. А почту что ее убрать? Там все украли уже там, там, Почту вообще бег толку убрать Время да. только тратит да. вот Написано, не вздумайте делать революцию Вы только усугубите всю ситуацию Я вот думаю, есть хуже еще Да, как и тот да, Мы все время тот еврейский анекдот Рассказываем, уже такой баян Уже с такой бородой Когда ведут на расстрел фашисты Один другому говорит Давай убежим а вдруг хуже будет? Вот приблизительно то же самое. Как... А вот вдруг хуже будет, если... если вы вздумаете делать революцию. Забавно пишут. Вы в Каннах, все знают. В Каннах. Интересно. Надо съездить Какие еще варианты могут предложить? Да, все знают. Народный телефон. Поклонская напряглась, пишут. В Москве поднялась Волна, значит, нового бунтов мигрантов. Сегодня целый день они бунтовали. Говорят, что вот эта федерация мигрантов заявила, что избитый накануне мигрант скончался. Так ли это, не знаю. Но как-то сведения такие какие-то неподтвержденные. Хотя я думаю, что они правду говорят, что им врать. И в федерации мигрантов сообщили, что сегодня 250 а задержанных, вернее не сегодня, а вчера то есть все сообщали о 100 задержанных они говорят, что задержано 250 и я почему-то им верю и сотрудники полиции вот там э, очень отличились, предотвратили драку 150 мигрантов в Москве, 150 мигрантов хотели драться, а 250 задержали, странная какая-то у них арифметика всегда и вот, Посмотрим, во что это вылезет. Ну, нам, в общем-то, чем хуже, тем лучше. А вот блогер, значит, из «Немагии» стал подозреваемым по делу о клевете на Тинькова. Значит, это Алексей Псковитин. Вот он пишут тут различные СМИ, хотя ему можно и не верить, признался, что... Не проверил достоверность, используемой им как И поэтому, значит, его обвиняют в клевете и заставили подписать бумазейку о том, о неразглашении. А какое неразглашение? Вообще, о чем Меня речь? Вот да, Военная тайна. Войны что... информационного мира, да, то есть люди, которые возложили на себя ответственность нести информацию в мир, подписывают какие-то бумажки о неразглашении информации. Это до такой степени абсурдно, все равно, что прийти к пекарю и спеки мне хлеб, но муку я тебе не дам. Да нет, ну это вообще безумие. Как, какое неразглашение? О чем речь? Он что работает на военном заводе украл какую-то там микросхему? О чем речь вообще? Какое неразглашение? Ну это же вот взрослый вроде человек, да? Зачем подписывать? Кто может у вас эту подписку взять, никто вас вырвать, пока вы сами рукой не подписались, вам будут говорить, что сейчас пригласят понятых, и хер с ними, пусть их 10 пригласят, <говорит> потом <говорит> вот эту подписку в жопу себе засуну, эти понятые не будут разглашать. А вы если ничего не подписывали, вы что хотите, можете говорить, не надо ничего подписывать, никогда, подписать вы всегда успеете. Признательные показания всегда успеете дать, ничего не признавать, ничего не подписывать, никогда, вот это главное должно быть, основное, они вам там не друзья, они не пытаются вам помочь, поймите, что бы они вам там не лепили, ничего не подписывать, ни, ни, ни, ни, ни, ни в чем не признаваться, ни в коем случае. Пускай приводят понятых, и понятые сами там все подписывают. Да это абсолютно ерунда, это, это они причесывают. Вот интересное сообщение в чате. мальцев это вы повлияли на закрытие канала Юра Магаданского, русский бунт. Мы вот об этом первый раз услышали, выясним и озвучим. А почему я должен был влиять на закрытие? А он разве закрылся? Ну, вот я слышал, что открылся канал да, такой. Слышала, и, я и я посмотрел, послушал, мне все понравилось. Ну, как-то да, забавно, вы повлияли на закрыть. То есть, может быть, они сами его закрыли? Ну, в общем, с нами никто не советовался, мы ничего не знаем. Житель Балакова попал в список террористов и экстремистов. Да, видишь, там уже 40 с лишним саратовских в этом списке, так что вот... В то же время из списка исключили жителей Энгельса Александра Стяжкина. Там, видишь, кого-то включают, кого-то выключают. 46 сейчас. Так что нашему полку прибыло. В Москве эвакуируют музей панорам Бородинская битва». Я так понимаю, что уже эвакуировали. И эвакуируют 6 управ. Ну, то есть, это война с этой... Как она, как ее называют? Нам... Не, на ВЭТ, это страна, которая ва Вайш... вайшнария, вайшнария, или как она там. И вот они все воюют, представляешь, как вайшнария воюют эффективно. Я думаю, что это, это такие реальные учения. То есть они в рамках, они взялись проводить все это в рамках учений. И вот это в том числе. То есть как они будут реагировать. Мы можем ответить, кстати говоря, и еще раз напомнить соратникам про народный принтер, что печатайте свои листовки, свои какие-то идеи. Да, не идеи печатайте. Идеи надо присылать сюда. Мы их будем вывешивать на этом, на сайте 5.11.17. Будем давать ссылки. В общем, присылайте на почту. И в соответствующем формате, чтобы это можно было распечатывать Да, и на главной странице нашего официального сайта 5.11.2017.org Есть специальная почта для этого Так что тут все, что вы придумаете, пишите, присылайте на эту почту Да, вот тут как раз очень хорошие фотографии Вот это делается на асфальте трафарет вот так это выглядит потом 5.11.17. Вот очень хорошо, молодцы. Это Москва. Это Москва. Так, вот в Тольятти расклеивают вот такие вот объявления на досках. Очень хорошо. Молодцы, это Тольятти. Прогулки прошли. В смысле, они прошли в воскресенье, но мы показываем сейчас по некоторым сопозданию, вот Воронеж, привет там всему Воронежу, молодцы, Питер, как всегда на фоне Авроры, не ждем, а готовимся, вот еще и с моряком, с революционным, Саратов, Саратов мы показывали, станция Благовещенская, Так, очень хорошо. И так, прогулки закрываем. И вот такая вот страшная вещь. «Путин, спаси наш лес!» Это вообще просто жесть такая. Это вот в Ульяновской области выложили э -э телами своими «Путин, спаси наш лес!» Вот, и, и, значит, сделали клип, там, я не знаю, с чего начинается Родина, и, и в общем-то, вот, спасите наш лес, они там призывают, нам терять нечего, они говорят, терять нечего, а призывают спасать их Путина. Когда у людей, не, когда нечего терять, никого не призывают спасать, берут и сами себя спасают. То есть, людей достаточно, чтобы спасти себя самим. Путин так спасет, он уже всех спас. Это в Ульяновске, где собираются делать... Почему лес сносят? Потому что собираются делать там завод цементный, и делать будут китайцы, которым Путин всю Россию уже отдал, да? В, это, в концессию. Отдал в концессию всю Россию, да? И они... Выходят и говорят, Путин, спаси наш лес. Какой он лес? Ну, в Беслане-то детей не спас. Он не спас в Курске, на Курске людей. Вы хотите, чтобы он какой-то лес спас? Нафиг вы ему нужны со своим лесом? Вы что, очнитесь? 18 лет вы эту хуйню несете? Ну очнитесь в конце концов, еб вашу мать, дураки! В Владивостоке руководство лицея номер 41 отчитывает 16-летнего ученика по имени Семен Глубовский. И тема разговора серьезная. Этот злодей принес в класс несколько значков Навальный 2018. Рассказывали, как его посадят в тюрьму, как он закрыл себе все будущее и так далее. Представляешь, причем там его. Отчитывают и учителя, там, и, и мужик какой-то учитель, я не знаю, чего он там учитель, и женщины, вот они вот там отчитывают, что -то -то предатель мог принести в школу значок, представляешь, такая прелесть. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что, конечно, у этого парня есть будущее, а у этих вот учителей есть позволение сказать, нет никакого будущего. Никакого будущего нет. Причем они закрывают вот такими вещами. Я сразу хочу всем сказать. Вы закрываете своим детям будущее. Вы же понимаете, что это никто же не забудет. Вот эти вещи, они не забываются. же Будет создана комиссия по иллюстрации, которая очень четко будет смотреть, кого куда пропускать. Все, волчий билет нахер. И до седьмого колена. И все, в России нет вам места соберетесь и уедете, только эти, которые украли все, они будут жить на яхтах, мы их еще долго будем ловить, а у вас нет ни хера, поэтому вы поедете сами, сами поедете с чемоданами, которым вместо ручек веревки привязаны, такие обвязанные, я помню, помню ездили с такими нищие люди, вот такие поедете, Понимаете, не будет в России вам места наряду с вот теми, кто... Сейчас обворовывает и служит Путину и чудит. Почему? Ну, зачем вы проявляете эту активность? Она вам абсолютно не нужна, она вам повредит в будущем. Ну, анекдот, вспомните, тот хороший еврейский анекдот, да? Когда в советский период в школе идет урок научного атеизма. И иконку раздают и говорят, дети, Бога нет, плюйте на И Вот все плюют. До Браши доходит, а он где-то в конце сидит. И ему говорят, обращаю, Бога нет, плюй на, на Боженьку. А он говорит, Марья Ивановна, ну это же не имеет смысла. Если его нет, зачем мне на него плевать? А если он есть, зачем мне портить с ним э, отношения? Да, как и это, ну не прокатит, ничего не прокатит. Вы же, будет Путин вечно, вы же с этого ничего лишнего, ни грамма лишнего не получите. Ничего. Ну, блядь, если Путина не будет, ну вам же пиздец. Ну, вы же что, не понимаете, что Дураки конченые, блядь. Ну, вот одни дебилы. Мужик написал, Юрий Козлов написал в чате лайк, ёб вашу мать. Мальцева крышует Володин, а Володин путинец, думайте, товарищ. Ну, еще один ебанутый. Ну, блин, вот просто куда ни плюнь, попадешь на ебанутого, блин. Их мало, просто они грамотно расставлены. Просто жесть какая-то, блин. Володинский, блядь. Я Володин, знаешь, дурак, когда последний раз видел. В 2006 году. Идиот, блин. По поводу русского бунта нам подсказывают, вот мы не успели даже еще связаться, что завтра будет эфир в 14.00, так что все в порядке, смотрите. Да. СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Грозном. Да, видишь, вот нам рассказывают, и, как ну, какая... Что, это же Тимати Бургер, <laughs> Да, серьезно? Стар, да, это же от Тимати, второй бургер, но в Чечне, и говорят, что 19 человек отравилось. Я вот 19, 32 госпитализировано. А, ну, а сейчас вот э, уже информация о более чем 40, 44 говорят, 10 детей. Так это вот это вот черными бургерами какими Помнишь, мы пришли, как там всегда очередь. Огромное. А ну, это закрытое. Да, это мы идем как-то на новом Арбате. И нет никого людей, мы заходим туда. Я как глянул, я говорю, скажешь, Макдональдс. И, и выхожу, и девки какие-то. Да, как им было весело, что я говорю, скажешь, Макдональдс, нахер мы сюда пришли. Мы зашли рядом в Хинкальную, поели в грузинскую кухню, Хинкали там, в общем, было очень вкусно. А вот это я так и не стал. Есть, ну, одеть какие-то латксосные перчатки. Окунь предлагал святой водой их побрызгать, предполагая, да. что они растворятся. Да, да, да. И есть черные бургеры, представляешь? Ну, какое-то, что -то в этом, как, какая-то вообще м -м, перверсия, как, какое-то извращение есть. Я помню, такие перчатки, вот подобные, мы, нам нечего было делать, мы ходили по Владивостоку. Это было в 90... Когда это? 17 августа, было 98-го года, да? когда рухнул рубль. Вот это как раз это август 90, начало сентября 1998 -го года, и мы приехали что-то на Дальний Восток, нам нечего было делать. Ходили и смотрим. А жарко, что-то ужасно. Магазин интим. И вот мы в Пятером, мужики, заходим туда. А это, оказывается, магазин для пидорастов. А то все нормально, нормально ориентированы. И мы так рот разинули там ставить конкретный гей и все там конкретное такое и, и товарищ начал прикалываться он очень остранный он говорит а вы, о чем у вас надувные пидорасы ну он так обиделся что-то но ну, я вижу что надо ситуацию разрядить мы стоим прохладно там и вот, я говорю а вот у вас вот эти перчатки вот там точно такие же перчатки были я говорю они, они для чего и тут говорит ну, вы понимаете, они вот, они, ну, вот эти перчатки, они как бы вам вот, они вам не нужны. Я на всю жизнь понял, что они мне не нужны, и поэтому, когда зашел в этот к тимати и мне там предлагают одеть перчатки и жрать, ну, наверное, я пошел в Хинкальну, потому что они мне не нужны. Вот, э, Сергей, наш соратник... Ай, как нетолерантно! Так, ну я рассказываю, что есть, при чем с это, не знаю, Я же не призываю никого, ну, там мне пофигу, кто чем занимается, ну, это чем их питается, вопросы, да, да. и чем питается. Сергей, наш соратник из Парижа, Сергей Воланд, передает революционный привет нам. Ну, соответственно, и мы тоже Сергею передаем в Париж революционный привет. Да, привет. Женщина передавила тележкой в торговом центре в Москве, представляете, то есть по вот этому траволатору поехала тележка с едой, как же так там сделано, что может тележка по ней двигаться, обычно там какие-то ставят такие ухищрения, что она, и вот ее там всю переломала, представляешь, причем ей там, говорят, помощь не оказали. Страшные какие-то дела, так что аккуратнее, смотрите, чтобы вас такой телега не задавило. А МЧС подтвердили гибель двух человек при ЧП в цехе на Ставрополье. Ну, классика, то есть люди, я так понимаю, стали сварочной работы в каком цехе, где в таре был спирт. Ну, я так понимаю, его вылили, не пропарили, все это бабахнуло и людей побило. А вот... Трое эти... мужчин внезапно да. упали замерто на улице в Петербурге. Но это уже было вообще, наверное, позавчера, ну, информация, потому что пришла вчера, и хотелось узнать поточнее, что там произошло, но так и не узнали. Представляешь, то есть один скончался из этих мужчин, двое, значит, госпитализированы, и никакой информации, то есть все трое шли, бах-бах, все втроем упали, и, и ничего, как-то. Ну, в общем, странная такая ситуация. Ростов опять горит. То есть вчера горел Ростов, мы помним, 21 августа огромный пожар был, пол Ростова сгорело. Никого не увольняют принципиально. Сейчас сгорела здоровенная гостиница, просто там десятиэтажная. Сейчас вот она выглядит вот так, вот так она горела. Представляете, два человека, ну, трупы двоих нашли, а уж сколько там... Реально погибло. Многие Неизвестно. связывают это с забастовками шахтеров. Они написали письмо, там Путина, им выписали всем по 10 тысяч штрафа за пикеты и, собственно, и подожгли им еще. Не, Того ну не там, ну, просто быть не может. Ну посмотрите, каждый день в Ростове пожар, при этом никого не увольняют. Ну как, ну там же есть какое-то руководство, которое должно следить. Затем, чтобы пожаров не было, предотвращать это дело. Ну, обычно, когда случается страшный пожар, сразу всех выгоняют, все пошли все проверять, смотреть, там, заглядывать там, во, во все места, да. Ну и как бы вроде меньше должно происходить пожаров. Я так понимаю, что облицовка этой гостиницы супер горючая. Потому что, ну, она, видишь, как горела там, как это. Я так понимаю, что она сделана из алюминия какого-то, который. Если кто-то думает, что не горит, то он ошибается. Есть такой э применяемый в боеприпасах материал, который называется электрон. Сделан он на основе алюминия. А в основном он из алюминия сделан. Он загорается при температуре 600 градусов, горит при температуре 2200. Потушить его ничем нельзя вообще. То есть, ну Обычно это... Применяется в боевых каких-то, в снарядах, в бомбах каких-то, в боевых единицах, да, в боеприпасах. А здесь, в общем-то, видите, облицовывают подобным материалом гостиницы, дома. там. И, и кажется, что это очень хорошо. На самом деле это не очень хорошо. Посмотрите, что из этого получается. Мальцев старый идиот-провокатор. Ну, обоснуй. Обоснуй. Вот пишет. Если ничего не изменим сейчас, нам наши дети потом все припомнят. Да это понятно. СМИ сообщили о случайном убийстве егеря сотрудникам полупрестов ЦФО. Вот слава, он еще при горении, еще ядовитый газ выделяет. Да, но ну это уж как бы... Понятно, что основная масса людей, которые во время пожара погибают, не от огня погибают, а от дыма, задыхаются. Это самое страшное, конечно. Дым и ну, угарный газ СФО. То есть наличие 0,8% в ЦО, да, ЦО в, в, в окружающем воздухе – это почти мгновенная смерть. 1% – от смерть сразу, а? вдохнул и все, и ехал. Поэтому люди не догоняют, они думают, что надо надышаться. Не надо надышаться, можно вдохнуть один раз и все, и уехал. Вот, да. э, извините, Ели Соловьевы, э, женщина, которая больна онкологией, у нее есть счет, куда можно тоже присылать. Угу. Ты повесил его телефон, на. Этом. Да. И вот наша соратница Надежда Белова сейчас в чате э, будет выставлять да, ее координаты, так что, пожалуйста, смотрите внимательно и те, кто готов, или может, пожалуйста, помогите женщине. Угу. Так и. СМИ сообщили да, о случайном убийстве егеря сотрудникам полпредства а Центрального федерального округа. Главный федеральный инспектор по Ярославской области значит во время охоты случайно застрелил егеря. Сразу ну, шутить тут, чё, конечно. Но мы понимаем, что все эти царские охоты – это такая хрень. Так они надоели, эти цари со своими царскими охотами. Сечин, который... Раз в две недели, если нет дел, выбирается там на Изюбра, там, я не знаю, бля, ну как это мерзко, вообще. Машина Очень разбирает. хорошо написано в о том сайте компромат, который э, забанили там в России, да, как Путин охотился на всяких рябчиков, Вальшнипов, это э, начальник этой охоты Украины, который у Кровчука там, или у кого он там был, э, вот. Не, не все у, у этого, господи, как Президент, который до, до Ющенко-то был этот, господи. Он забыл я, ну маленький этот кремль, которого все судить-то пытались за убийство журналиста. И вот его этот. И егерь там писал, что Путин брал самый большой калибр и стрелял в самую маленькую птичку, превращая ее просто в прах, так сказать, в дисперсию такую, в облако такое кровавое. Вот вопрос задали, задал Арсен в чате по поводу будущего. Вячеслав, задам вот такой вопрос. Вот все прошло, произошел импичмент, порядок будет регулировать народ. Предложили народную дружину. А с бандитизмом как бороться, вот его интересует. Как, как, как решит, так и будет бороться. Мальцев так будет с ним бороться опять. Кучма, Кучма, вот все написали, Кучма, правильно, да, у Кучма было это. Кучмор первое предложение, какое поступит от вас. Не первое, а Да нет, ну а зачем? Вот напоминаешь ситуация какая С бандитизмом бороться очень просто. Сейчас же. Период не послевоенной разрухи. Да? Сейчас абсолютно любое преступление раскрывается мгновенно. Что такое бандитизм? Бандитизм это преступление, совершенное организованными преступными группами, созданными для совершения тяжких преступлений. Сколько после совершения тяжкого преступления такая группа проживет? До полдня. Их переловит мгновенно. В условиях информационного мира поймать бандитов не представляется никакого труда. Вообще никакого. Чего они, как черная кошка, будут там на хлебной машине ездить. Да они попадут через пять минут с этой как хлебной машины. Машина Росгвардии сбила ребенка на земле под Петербургом. Ну да, причем заявили, что полиция торопилась на задание. Росгвардейцы... Да. разгонять это, ну бы, конечно да. <свят> а вот избитую сверстницами школьницу изъяли из семьи в Пермском крае избили школьницу 13-летнюю показали а, значит, в интернете вывесили тут власти начали разбираться ну и естественно разобрались так, что девочку изъяли из семьи ну говорят у нее там родители плохие алкоголики и так далее ну, вот, как... Директор школы вот, хороший, а родители да, плохие Да, конечно Главные стран группы по расследованию крушения МН-17 подписали совместный меморандум Да, это Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды На полях значит, 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали меморандум о политической поддержке уголовного преследования лиц как ты думаешь, вообще о чем эта речь идет? Ну, имеется в виду лиц виновных в крушении Малазийского, Боинга и так далее. То есть, эта речь идет о трибунале. И эта речь идет о политической воле привлечь самого главного виновника к уголовной ответственности, Вову Путина. Они пока не называют, а зря, почему бы не назвать, можно... Как том а кто-то получит Когда... наглый, рыжий... Морде. Да, Морде. Морде. да, очень хорошо. И посольство США э, пригласило россиян за визами в Киев. Да, то есть удивительно, получается, там посольство США не знает, что в Киев очень сложно проехать. Вот я говорю, да, то есть надо начать каким-то образом проехать в Киев, а потом получить там визу. Там. Так что легче, легче в любую другую страну, мне кажется. Трамп отметил в разговоре с Порошенко улучшение ситуации на Украине. Да, видишь, как, как здорово. Не, ну понятно, что в как, в сравнить с чем. Если с чем-то там, то может быть улучшения улучшение есть. Ну, Трамп должен такие вещи говорить. А вот Порошенко призвал он как можно скорее ввести миротворцев в Донбасс. Интересно, вот не, я сам за миротворцев, и вы помните, я самый первый это говорил, но тут, в общем-то, разночтение у них происходит с теми, которые там на Донбассе, с путинскими и со всеми остальными. То есть Порошенко хочет, чтобы миротворцы стали на границе с Россией. А вообще, как бы миротворческий контингент на то на миротворце, что он должен стать везде. То есть на всей территории этого Донбасса, ну, ну так, то есть там должны быть блокпосты, там нужно проверять, чтобы люди не ездили с оружием и так далее. То есть, ну, как-то, в общем А для начала, для начала обязательно встают между воюющими, как встают миротворцы. Они встают между, чтобы они не стреляли друг в друга. Понимаешь? То есть Это логично и Поэтому, конечно, вот это разночтение Приведет к тому, что никаких миротворцев не будет А жаль Потому что если бы зашли миротворцы И в конце концов расширились таким образом Что дошли бы до границ с Россией То есть заняли бы всю территорию То тогда бы конфликт Может быть удалось Погасить И по крайней мере ну, Было бы гораздо меньше человеческих жертв И те люди, которые сейчас сидят там со стороны это вот ДНР, ЛНР сидят в окопах, которыми, как он, мы читаем постоянно, нам пишут. И они там ноги вытирают, и они не знают, они абсолютно не мотивированы, не знают, зачем они там сидят. Но просто они уже начудили так, что уйти оттуда они не могут. И их не выпустят, их там, там хлопнут за дезертирство и как угодно. Поэтому они, в общем если уж прилепен оттуда... Рванул, посидел чуть-чуть, там, повыпендривался, развернулся, уехал. Другие уж, я думаю, давно хотят свалить. И надо им дать такую возможность. Но ну, почему нет? То есть ввести туда миротворцы, чтобы они заполнили всю территорию. Тогда эти совершенно спокойно могут куда-то раствориться. Вот Иван, Авнов спрашивает в чате, Вячеслав... Вы постоянно очень комплиментарно отзываетесь о руководстве Украины. Но ведь они развернули не просто антироссийскую, но и антирусскую пропаганду. Какое ваше мнение? Не, ну, во-первых, я комплиментарно не отзываюсь о руководстве Украины. То есть я, в общем-то, все вижу и э, достаточно критично отношусь к ним. Просто многие вещи я не могу порицать по причине того, что ну, не уподабливаться этой вате, да? А из той и с другой стороны полно ваты. Что, на украинской стороне нет ваты? Конечно, есть. И эта вата активно борется с Мальцевым, я это каждый день вижу. так что. Поэтому, что тут говорить. Я Просто думал, мы что живем в... не на Украине, да? не в Украине, мы живем в России. Да. Порошенко на заседании Совбезу ООН показал российские военные билеты. Ну, это те военные билеты, которые значит, собрали у задержанных, там, у плененных, так скажем. То есть у, у Порошенко таким образом хочет доказать в ООН, что э российские военнослужащие принимают участие в боевых действиях на Донбассе. Это бессмысленно, потому что это очевидная вещь, это аксиома. Но что это доказывать, если сюда трупы возят и закапывают их втихаря, и если проходят боевые действия, в которых принимают участие 700 танков, которые нашли где-то там на постаментах, потом в каких-то шахтах, ну, так далее. тогда ну, о чем речь? Если новые образцы оружия попадаются вместе с людьми, да, ну и так далее. То есть, мне кажется, вот эти вещи, нет, ну, можно так вот взять там, показать этот военный билет там один* ну, два* это не, не принципиально если в россии нет такого человека ни одного который бы не знал что э, солдаты российской армии воюют э, в днр в лнр да? если на украине нет ни одного такого человека то почему порошенко думает что вон кто то из людей кто профессионально этим занимается это не знает или он хочет доказать это российским всяким, всяким этим не бензям там да сказать вот видите вот мы по этот, нашли военный билет чем доказывать они знают что это так он знает что это так кому надо доказывать Порошенко и Пенс покинули зал перед выступлением Лаврова в Совбезе ООН да, ну это уже классика такая, то есть они все уходят, зря они это делают, но ну, выступает Лавров, <laughs> и, и что, то есть уходить это, показывать, как-то вот, на мой взгляд, свою слабость. Российская делегация ушла, когда выступал, дали грибы ускайте, ну, и, ну, они выглядели как идиоты, зачем эти хотят выглядеть как идиоты, зачем, не надо. Я, я бы взял Монок и смотрел бы в Лаврову на Моноколь. <смех> в Монок, как я делал в думе, у меня такая труба была маленькая. Когда человек нес, ну я вот так вот <смех> на него смотрел в вот, эту трубу. И очень мне нравилось. Не уходить же. Мелания Трамп шокировал публику шерстяным халатом. Ну, Николай, это такое платье какое-то дизайнерское. Кто-то ей сказал, милани что, наверное, классно она вот выглядит. Ну, вот в профилищ ничего, конечно. Но она имеет право. Понимаешь, там вот весь интернет угорает над ней. Вот какая. Ну, а что над ней угорать? Красивая женщина. Одела то, что, в общем-то, захотела. Почему? Почему это вызывает какой-то смех, то она на каблуках приехала куда-то, где там все смыло, да, и нельзя туда приезжать Тут на каблуках. Да, то она, значит, вот в таком платье каком-то, которое определили как шерстяной халат. Ну, чушь, не знаю. А Трамп во время выступления в ООН придумал новую африканскую страну ой, тут вот просто оттянулись по поводу этого халата и по поводу того, что Трамп вместо Намибии искал Намбия. Ну, Намбия, Намибия, какая разница? Вы вот поймите, что Трампу, который которого живет в США, является президентом Соединенных Штатов, и вообще пофигу, как она там называется, это Намбия, Намибия и так далее. Это вот люди, которые там пишут про это, да, и они живут где-то в Москве, да, там, в каком-то журнале. Вот они, вот Трамп какой там не знает, что такое. Мы знаем, что такое Намибия. Знаете почему? Потому что в советский период нас затрахали африканскими странами. Приезжали все эти лидеры стран, в десны целовались с Леонидом Ильичем и так далее. Поэтому всех их знали. Да? Я помню самая великая шутка 20 века, это когда гостиния это приехал в Советский Союз на лечение. Ну, и что-то задвинулся так между делом, там где-то в, в Грузии его лечили, в Сочи лечили, помер он, и его отправили назад. И тогда старики сказали, «Приехал то, уехал Брутто». Вот это самая смешная шутка XX века. Так что, ну... Намбия, Намиби, пофигу. Вот они, вот эти люди, которые сейчас в Москве об этом пишут, они, ну, если их спросить, я не знаю, про какой-нибудь Волчихуйск, ну, любое название, они знают, где это. Да им пофигу, а это в России. А это президент США. Какая, ну, у них есть госсекретарь, там целый аппарат, аппарат есть... Этого госдепа, который знает точно, где находится Намибия, кто там главарь все они ему принесут, когда будет дело касаться Намибии, придет у него специальный человек, как Сурков говорил, специально обученный человек, какой-нибудь помощник по национальной безопасности, скажет, что там какие-то очень важные интересы в этой Намибии, Намибии, там, как угодно ее можно назвать, ну и все. И даже на карте покажет, где она. Да, и нормально. И, в общем-то, это ему и не нужно, наверное. Не, ну, конечно, лишней информации не бывает. И если человек, если бы у него были там финансовые интересы, у Трампа, он, конечно, знал, как она называется. Так устроен бизнесмен, поймите. Он всю жизнь занимался бизнесом. Ему совершенно неинтересно то, что не имеет отношения к его бизнесу. Если бы это имело отношение, все, ну, все было бы нормально. Трамп... Мальцев, тебя мой ребенок. Смотри, прошу прощения. Ладно, я сегодня действительно разошелся. Все, я... что, все... В русском языке матов нету, что ли? Сегодня не буду. Трамп принял решение поедет на сделке с Ираном, но держит его в тайне. А можно еще один раз? Мальцев, как прокомментируешь видео ТВ, где-то... Как прокомментируешь? ТВ мудаки. Понимаете? Мудаки конченые. Просто. Мы сейчас пытаемся всех объединить, а вот такие мудаки пытаются всех разъединить. Это или провокаторы, или дураки. Но нам совершенно не важно, кто они, провокаторы или дураки, они нехорошие люди. Это очень неправильно. То есть, если они путинские, пусть так и скажут, мы путинские. Ну, все, вопросов нет. Конечно. А если они не путинские, пусть они не сеют рознь. Да, придурки. Ну, у меня есть одна очень негативная черта, я злопамятно обязательно припомню. Трамп принял решение ядерной сделке с Ираном, да, но держит его в тайне, да, вот, как тот мальчишки-бальчиш, никому не хочет рассказывать. Каждый мальчишка знает военную тайну, никому ее не говорит. А зачем он ее не говорит, эту военную тайну? Ну, потому что, как все скажут, что не пришло еще время, что он скажет в октябре, потому что он сам еще не знает, он же бизнесмен, он просто, он, конечно, склоняется к тому, чтобы послать Иран нафиг, со всем этим и прекратить, он очень любит прекращать всякие программы, договора разрывать, ну, нравится этот Трамп, он бизнесмен, и он шел на выборы, собственно, под такими лозунгами, его под такими лозунгами избрали. И он первоначально, конечно, был готов к этому. Но сейчас он к этому не очень готов. Знаешь? И, хотя я уверен, что его и Нетаньяху там просит как бы, отписаться от этого договора. Ну и есть другое, так сказать, очень сильное лобби, которое тоже этого желает. Но я думаю, что он взял паузу. На самом деле у него нет решения. Он склоняется к тому, чтобы разорвать отношения. Ну, в смысле, не отношения, а выйти из сделки из ядерной с Ираном. Ну, и что-то он в последний момент, видишь, труханул. Вот, вот Коля Барагозин пишет в чате, что ОМТВ Сакашвили пропесочил лихо. Ну, правильно, что ж молодцы такие ОМТВ. Чего с башками людей, не знаю. Ну, они вот как-то прям четко определялись, кто. Мы Время пришло определиться, люди, кто на чьей стороне. Все, кто не с нами, тот против нас, больше мы не будем говорить, вот эти там, они, они не такие плохие, они там больше хорошие, не будет больше или меньше хороших, или с нами, или против нас, все, другого уже нет, времени больше нет на это. И потом те, кто против, они абсолютно пофигу, кто они такие, Сечин это или ОМТВ, вот похеру, понимаете? Иолай Сильный э, говорит, что я читаю Хари Кришну, что вы победили. То есть, спасибо. Ирина Кришна, ты тоже с нами. Да, я знаю, спасибо большое. Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа. Да, там сказал все, прям приехал в ООН Ли Йонхо. Хо, его зовут такой, министр иностранных дел Ли Йонхо. Хо. И говорит, что вот не удастся полностью уничтожить КНДР, и вот, что Трамп напугать хочет собачьим лаем, а это действительно собачий сон. Ну так вот, по-своему, по-восточному, -во говорят, что собачий сон это, ну, бельберда такая, собака спит, <мас> <мас> <мас> <мас> <мас> <мас> <мас> есть снится какая-то чушь, и вот Трампу тоже вроде как снится чушь, и поэтому он пытается напугать собачьим лаем. Ну так хитро по восточному и с другой стороны не докопаешься. Трамп говорит конкретно, ну блять, там туда-сюда. А нет, он не говорит. Он мог приехать, сказать, да мы вам в ответ там запулим, там все взорвем, там всех убьем. А он этого не говорит. Он говорит там про собачий лай, про собачий сон. То есть вроде и обидно и оскорбительно, а ничего не сказал. Он сказал, ну вам там сейчас вот. Но он не уполномочен делать такие заявления, обрати внимание. Только толстенький может сказать о том, что Лупанем по Гуаму. А вот этот с позволения сказать, как его, Господи, Ли Йон-Хо, он не уполномочен таких заявлений делать, поэтому, э, ну, как-то персона. Ким Чин Ина, она такая, как алмаз неограненный, такая в единственном числе, то есть никого он не допускает до вот, возможности сцепиться там, с Трампом, с США, там, со всеми. То есть у него простые люди что-то там с автоматами в руках рассказывают, как они там Трампу хвост там накрутят, да, и он сам, а вот вот этот промежуток это нет, они там четко, у них ранжир там, прям все... Все как положено. НБС заявила, что дипломаты КНДР накопили аж 150 тысяч штрафов за парковку в США. Ну, правильно, что ж вот. 156 тысяч накопили. Но ну, это за 20 лет, в общем-то, не так много. Я думаю, что если бы у нас штрафовали депутатов, то у каждого депутата был бы гораздо больше штрафов, чем у всей этой КНДР. Так что, это такое, знаешь, вот в США это такой показатель, ну, чтобы уязвить, а вот а у них штрафов много все, ну, такие они, видишь, какие, совершенно беспредельные. Негодяи. Да, и то, что бомбы там хотят по Гуаму, ну, это да, это плохо, но то, что штрафы не платят 156, это вообще просто сволочи такие, представляешь? Ну, вот так это обосновывают. А надо вот по поводу этих корейских дипломатов сказать, что они, конечно, очень аргументированно ответили, они не стали говорить про собачий сон, потому что здесь они уже вполне могут ответить правильно, они говорят, если бы мы не платили за стоянку, то есть за штрафы, а у них бесплатная стоянка, то нас бы лишили места на стоянке. А с 2003 года, там, с 2002 года в Нью-Йорке такое положение значит, по поводу дипломатов. Если кто-то штрафы не платит, то значит, стоянку бесплатную не предоставляют. И поэтому это действительно очень серьезное такое противоречие. Ну, посмотрим. Я думаю, что информация про стоянку, про штрафы не закончилась. Это начнется сейчас вот не хуже, чем с Гуамом будет. такое. Закусится, а иначе начнут -нач -нач как бультерьеры драться. Сил не желает развала КНДР, заявил президент Южной Кореи. И он абсолютно прав, и он, и он не врет, и он за заявил от трибуны ООН, и я его абсолютно четко понимаю. Знаешь, почему не хотят развала? Они даже не хотят, чтобы Ким Чен Ин помер или что-то с ним случилось. Представляешь, что будет? Вот сейчас на секунду. Власть в Северной Корее рухнет. Северная. Да. Падает граница. Естественно, ну, если Россия не дураки, да, то границу закроет свою Северную. да. И если Китай не дурак, то закроет западную. А куда пойдут люди все? Пойдут на юг, туда. Ну, и там у них родственники все. Вот вся, представляешь, Северная Корея пойдет в, на юг. Это будет, ну, я бы сказал, что это будет. Сейчас ВВП Южной Кореи там равен российскому уже, да? Сейчас вот эти туда влезут и все. И Кирдык там, я не знаю. То есть... Полтора раза население увеличится. Причем трудоустраивать их некуда, лечить, кормить. Там. Не, Я понимаю, что там все найдут, что делать, но это будет, конечно, гуманитарная катастрофа для всей Кореи страшная. Поэтому они не захотят сделать то же самое, что делали в Германии. В Германии, конечно, Восточная была более развитой. И то это такой напряг вызвало. Поэтому я думаю, что они сейчас сидят и, вот, и думают. Они победить бы давно могли Ким Чен Ына, может быть, и, и застрелить бы его, скажут, а надо это делать. А может, не надо его стрелять, может, пусть он там что-то там. Лишь бы, лишь... чем бы дитя не тешилось, либо, лишь бы ракет не пускал, либо бомбы не взрывала. Да. Британские истребители опоздали на перехват российских самолетов. Да, и так вот в России радуется этому. А то есть получилась ситуация такая, что э, подняли британцы самолет на перехват, российские самолеты развернулись и улетели, когда поняли, что идут на перехват. Не, я понимаю, что это в рамках э, учений было задание: то есть выйти на место сброса крылатых ракет, они на это место сброса вышли. И потом оттуда стартовали, то есть их действительно не накрыли. То есть это очень показательно. Я понимаю, что это было как раз в рамках проводимых учений. А вот Генштаб Вооруженных Сил Российской Федерации заявил, что наступление Джибхата Нусора в инициировано спецслужбами США. И а, вот Минобороны... Российская Федерация в жесткой форме предупредила командование э, США, что там будут они пулять по всем этим э, оппозиционерам и по тем значит, э, подразделениям спецназа США, которые вместе с этими оппозиционерами находятся. И, в общем-то, то там козю-базю показывали, очень пугали, а американцы ответили просто. Пентагон отверг обвинений в поддержке Наступление террористов и Длип. есть а это не мы. Вот так они сказали, и я думаю, что, ну, в общем-то, Министерство обороны Российской Федерации, которое отрицает вообще совершенно очевидные вещи, ну, типа там отстрелы с вертолета журналистов, да, и говорит, этого не было, да, или это было, но не здесь. И, и давно, и неправда, и так далее. То, они, в общем-то, не нашли аргументов, чтобы возразить. И вот опубликовано видео ударов по окружающим российский взвод боевикам. Ну, то есть там, значит, в этом Идлибе какой-то взвод российский, и, я так понимаю, и еще какие-то подразделения сирийские попали в окружение, вызвали огонь. Тут прилетели вертолет, самолет, стали всех стрелять. И самое интересное, что мы слышали заявление от ИГИЛ почему-то о том, что убили трех российских военных. Его не подтвердили. А теперь вот в российские СМИ говорят, что трое российских военных ранены при прорыве блокады в Эдлибе. А западные СМИ сообщают, что российские войска в Сирии понесли ощутимые потери. Говорят о 10 убитых и раненых, то есть сколько убитых и раненых, там разные цифры, но что всех 10 человек и что это происходило при прорыве а, вот этого окружения, совершенно очевидно. А Турция приступила к вводу военной техники в Сирию, то есть заявил Эрдоган о том, что он очень дружит с курдами и танки пустил. Ну а как же? После заявления о дружбе обязательно нужно пускать танки. но ну, так принято во всем мире, что ж... Так, ЮНИН спонсором ТВ. Подкрепить. Дети любят Мальцева. Издали учебник какой? Ручкой матершины под редакцией Мальцева. Учебник с ручкой матершины под редакцией Мальцева. Да ну что, в русском языке нет мата, что ли? Почитайте Есенина. Ну, причем Есенин там и Маяковский, и Пушкин, Александр Сергеевич, там очень многие. МИД Китая заявил о поддержке правительства Мья... Мьянмы в ситуации с Рахинджи. Ну, это то, о чем мы говорили, а МИД молчал. Помните, мы говорили, что Путин не выпендривается. Почему? Потому что правительство Мьянмы поддерживает Китай. Китай очень четко ему скомандовал, не лезь. Не лезь, еще давным-давно, но это как бы интересы Китая, и он их уважает. Жаль только, что Китай не, не, не уважает никаких интересов, кроме своих, а да все нормально. Да? И что они там еще подписали? мы не знаем. Если бы это было единственное, что с Китаем начудил Путин, ну можно было бы как-то стерпеть. Да? А так, в общем -то, это вот для тех мусульман, которые не верили, что Путин ради Китая сдаст кого угодно. А вот Кирилл Харченко пишет, хотелось бы увидеть ваши дебаты с Андреем Полтавой. Мне кажется, было бы интересно. Вот у нас есть телефон, на который вы можете совершенно спокойно позвонить. Позвонить можете Андрею Полтавы. Полтаве, я так понял. И, соответственно, договориться о дебатах. Мы всегда за. Слава, а что там про Володинские миллионы? А что, ну там где-то раскопали на счетах, что он за в этом задекларировал за 2016 год какие-то 560 миллионов, умоляю вас, ну какие 560 миллионов рублей, вы что, шутите, что ли? Это, это просто смешно. так, наверное, на сигареты 560 миллионов рублей, да? Я думаю, что там не... Если покопаться, там не, не о таких деньгах пойдет речь. Я думаю, там гораздо большие деньги, просто... Вячеслав Викторович очень аккуратен, и я так понимаю, что он не такой живоглот, как там Сечина и прочее, то есть где, где ртом и жопой хватает, он очень аккуратно все делает. Там вещи совершенно очевидные, но как бы будет очень сложно доказывать, даже когда, ну, я думаю, что... Люди сами сдадут все, расскажут. А так вообще, конечно, есть с этим. Проблема, как помните, когда Навальный раскопал эти сосны там. А Вячеслав Викторович еще сказал. Он говорит, а я там акции продал эти в ну, букет, в букета, жиркомбинат, которым Буров командует. Да, Буров фактически, Вячеслав кошелек, да. Вот, фактически все его, да, ну вот тут он продал акции, на эти акции купил. То есть официально, видите, вот все подтверждено. То есть, в этих делах хитрый, я помню, многие вещи такие. Вот нам подсказывает в чате наш соратник, что по поводу э комментариев с буквы V, что это не совсем правильно, лучше обсуждать сказанное и может быть какие-то добавлять свои еще слова кроме буквы и потому что могут придраться за накрутки в ютюбе за просто букву ну, они могут нас и просто так заблокировать если камикадзе там разбирался с этим ютубом и решил что комментарии поднимают видео то стоит ему поверить в этом случае да так что пожалуйста не пленитесь, поставьте лайки может быть, не с первого, а у некоторых из десятого раза, но проявите настойчивость. И, пожалуйста, ставьте комментарии под видео свои. Это повышает наш рейтинг YouTube и повышает количество наших... Матрона Смирнова пишет: уберите из эфира больного алкоголем. Я Это уже заблокировал. Это про что вообще? Типа как, во-первых, ал ал ал алкоголем можно болеть больной лимоном, больной, я не знаю, там сиропом, да, больной алкоголем. Он пишет, Вячеслав, при новой власти надо кратно повысить качество алкоголя, а то продадут какую-то херню. Вот это сообщение он выбросил там 50 раз, наверное. Понял, ты заблокировал. Спрашивают по поводу легализации огнестрельного оружия, будет ли она проведена для охраны и защиты жизни, здоровья и личной собственности, будет ли отменена мера ответственности за превышение необходимой самообороны. Не, ну как, за превышение, за превышение необходимой обороны никто мироответственности, ответственности, конечно, не отменит. Просто степень должна четко быть прописана. Степень необходимой обороны. До какой степени это необходимая оборона, до какой степени через, через там, так сказать... Когда грань эту перешел, да, когда это является преступлением. Это должно прописано быть четко, очень четко. Это во-первых. А во-вторых, оружие необходимо не для обороны и даже не для охраны имущества. Я бы про это не, даже и не заикался. Оружие людям необходимо для защиты конституционного строя. Чтобы ни одна мразь не могла узурпировать власть. Если будет вооруженный народ, он будет единственным источником власти. Ну как, что ты с ним сделал, что-то представь, там даже там, 148 миллионов, говорят, ну пусть не 148, пусть даже там, 100 миллионов человек, из них там 80 вооруженных миллионов, да, 80 миллионов стволов против там 5-4 миллионов армии и полиции и всех-всех-всех-всех-всех, да, то есть 1 к 20 получается. Ну, будет кто-то рисковать? Конечно, нет. Поэтому вооруженный народ должен. нам нужен не для того, чтобы он защищал сам себя, а для того, чтобы он защитил конституционный строй. И это главная идея. Полиция Франции предупредила об угрозе крушений, пожаров и отравлений. Радикальные исламисты готовятся осуществить в Европе новые виды терактов, среди которых крушение поездов, пожары и отравление пищи. Ну, в общем-то, это логично. и Если давили на машинах, то, конечно, будут и травить пищу и придумывать еще вещи, которые мы не будем подсказывать. И я не понимаю, почему они да. еще этого не делают. Потому что ну, это как бы на поверхности лежит. Ну, к этому надо готовиться. То есть спецслужбы, как раз вот, которые во Франции, я не знаю, чем занимаются, они должны не в новые какие-то лимиты финансовые выискивать, а как раз прорабатывать все эти вещи и четко быть готовым. Россия и Япония договорились о развитии сотрудничества в сфере туризма. Пишет мать, не удивляйся, Олькинская контора сейчас набирает на работу даже полоумных старух. Ну да, то есть Такое-то, как Гитлера когда, когда уже Окружили, да, и там Эти Тотальная была Мобилизация, как это называли Эти подразделения Гитлер а? Гитлер-Югент. Нет, Гитлер Юген, это понятно Нет, а Фольк там вот Фолькштурм да, Там такие Дедушки, бабушки Вот так и здесь это... Сейчас Путин также себя ведет, как Гитлер. То есть вот там входят какие-то старухи к Навальному в офис и приходят стучаться. Да? Какая это называется у них тоже? Какие-то какие -то, да банды. Фольст штурм их надо называть. Я не знаю, почему еще не, название не нашли. Вот они и есть Польщер-штурм. И так и Я такие забыл, вот. А? Я даже про это забыл, сейчас только вспомню. Да. Просто у тебя память феноменальная. Да ладно, какая у меня память. Россия и Япония договорились о развитии сотрудничества в сфере туризма. Ну, на самом деле, вы же понимаете, о чем идет речь. Какой туризм в Японии и в России? В Японии интересует, как Кемская волость помнишь, я-я, Кемская волость Поэтому все договора о туризме, это договора о туризме на Сахалин, о туризме на Курилы, о туризме на Дальний Восток. И что обидно, понимаешь, что Путин все это дело сдаст. А ведь можно было бы невероятную выгоду для России из этого всего иметь, понимаешь? Но мы получим минус, потому что Путин, как всегда, все сделает через жопу, и японцы будут нас еще и ненавидеть, понимаешь? Вот так он все делает, я не знаю почему. Все через жопу. Медведев заявил, что США хотят похоронить «Северный поток-2». <смех> Блин, вот, понимаешь, вот как мне обидно, понимаешь, мне жутко обидно, что США хотят похоронить Северный поток 2 и не хотят похоронить Медведева с Путиным. Блин, вот это вот самое обидное, понимаешь? Все, проблема-то не в Северном потоке, два. Проблема в Путине с Медведевым. Ну, Почему-то они, они за какую-то фигню цепляются, что-то пытаются исправить. Да? То есть, это все равно, что там болеет весь организм, да? надо лечить ноготь. Это потому что у, у больного организма там ногти как-то это ну, не такие. Да? Давайте будем лечить ноготь. Да нихер ноготь лечить. Я лечу. в 2002 году перекачивающую станцию проектировал на курсовой по Северному потоку. Мне в 2005-м обещали его построить. Путин дал поручение по проведению президентских выборов. Да, ответственным за выполнение поставил Медведева. Это говорит о чем? О том, что Медведев уже точно не кандидат, но его же... Это же бюрократическая система. Она всегда вскрывает самую себя, понимаешь? То есть ты всегда, вот изучая документы обычные, можешь сразу понять их мысли, потому что скажут... К кого поставим ответственность? ответственным? Говорит, Медведев. Нет, да что? Мы же его планируем, там не его нельзя, значит, надо там кого-то шувало, я не знаю, там, и так далее. Это Медведев. Все, значит, ответственный Медведев, значит, он уже не кандидат, значит, он уже не будет принимать участие в этих выборах. Все, минус один. Понимаешь? И так далее. Можно дальше смотрите Еще интересно, Путин поручил обеспечить трансляцию с участков на выборах президента. То есть он. Новый имидж такого информационного гения получил, да, человек, который еще недавно не знал, как открывать компьютер, с какой стороны, да, вот, и он теперь информационный гений, который обратил внимание, раньше на столе стоял компьютер без заставки. У него не было никакой, то есть, вот синий экран был, представляешь, такой, ни, с... ничего не было вообще, то есть, компьютер, когда он там с кем встречался, его включали, чтобы что-то светило, мебель. Да, ну, такая мебель, да, а теперь, видишь, он оказался таким очень крутым пользователям, да, и вот э, говорят, что э, мобильное при, приложение подготовит к выборам президента, и это уже ЦИК этим занимается, там тоже все... Э, оно будет называться, наверное, Путин хуйло? Нет, <связывается> не знаю, как оно будет называться, но факт то, что вот э, э, это... Эл Памфилу на конференции международной заявила «современные избирательные тенденции в условиях многополярного мира». А, Бассац, а при чем здесь многополярный мир? -то? И какие избирательные тенденции? То есть те избирательные тенденции, которые мы видели в России, они чудовищны. К выборам никакого отношения не имеют вообще. И какое отношение выбор имеет к многополярному миру? То есть и вот то, что имеет многополярному миру, мы видели на м, выборах Трампа, когда вмешались совсем тут вот, да, от Путина товарищи вмешались туда и пытались что-то там начудить. Вот это вот да, это вот тенденция многополярного мира, но опять же к выборам, к честным <с� genitism> выборам, они не имеют никакого отношения. А вот три семерки просят. А мы сегодня скажем эту информацию, да, да. Что? Мальцев поздравил Ротенберга, он сегодня получил прибыль 1 триллион рублей. Но это не прибыль, это мы поговорим сегодня, это заказов он сегодня получил. Вот. Президент Путин приехал в московский офис Яндекса, чтобы поздравить компанию с 20-летием. Да, то есть такой он приехал, никогда там не был приехал в Яндекс, ну что он понимает, о чем речь идет, он знает, что такое Яндекс, да? Там очень хороший, мне понравилась фотография, там ящик такой белый, на нем Яндекс и мышка, и, говорит, и вот теперь Путин будет знать, что Яндекс это ящик белый ящик, он на котором стоит мышка, да? Он За искусственным интеллектом. Да, да, туда ну, ездил. конечно, он поехал туда за искусственным интеллектом, безусловно, и значит. Естественно, он там должен был что-то сказать. Ну, как вот Шойгу, который приехал, помните, в бассейн, где показывали оборудование для водолазов, сказал, что это оборудование очень тяжелое, надо его делать легче. И там все открыли рот. Шойгу тоже не успели выдать искусственный интеллект. И Путин сказал точно такую же чушь. Он сказал, Яндексу стоит открыть офис разработки на Дальнем Востоке. Представляешь, люди в свое время заработали колоссальные деньги из-за того, что сидя в тюрьме в Австрии, гоняли эти деньги на компьютере по всем банкам, как ведет солнце. То есть 24 часа в сутки из одного места. Яндекс... Структура абсолютно информационная, и она должна находиться где-то на Дальнем Востоке, как считает Путин. Нахера? Вот вопрос такой, там сервера Яндекса будут охлаждаться лучше? Более дешевая рабочая сила. Вот хоть один мотив какой там. Я понимаю, все кланяются, говорят, да, очень хорошо, чтобы половина Яндекса сидела в Москве, а половина во Владивостоке с разницей по времени 8 часов и не знали, как состыковаться между Самое собой. главное для программиста это уровень социальной жизни. В Владивостоке он сам напрочь отсутствует. Человек, который знает себе цену и работает в информационном мире, должен жить в самом благополучном районе страны. Собственно, Москва этим и является. И с точки зрения коммуникации, Москва это центр коммуникации, поэтому куда-то убирать. Если там сказали, что там создается какая-то эта силиконовая долина, как в Калифорнии. Ну да, надо поднимать жопу все ехать в силиконовую долину. силиконовую долину. Ну или там в этом, в, как ее, медведев все да. создавал, там Сколково. разруху эту, как из Одинцова ездили, все время эту Сколково. разруху, Сколково, да, наблюдали и что понять не могли, что же там происходит. А там просто кидали каких-то таджиков, каких-то других людей. Там интересно, чтобы мы, не знаю, рассказывали по этой силиконовой долине, там было так. То есть приходят люди наниматься на работу, и им самые лучшие условия дают. Вот столько денег ты получишь, там вот материал, все давай делай. Человек начинает делать, все нормально, нормально, раз ему не платят. Потом еще не платят, потом чуть-чуть денег дали, ну совсем чуть-чуть. И опять не платят. И, в общем, есть, вот такая задолженность образуется. Его начинают торопить, денег у него нет. И в конце концов он дернет какой-нибудь материал, чтобы продать его. И было на кусок хлеба. А там его уже ждут. И говорят, опаньки, попался, все. О, ну, да, давай да, Минус, да. Все, за это он нафиг, давайте следующих". То есть там такой метод очень хороший. Так что я сразу вспоминаю этот фильм Убить дракона. Помнишь, когда там идет Леонов, и тут старух какая-то уборщица, пол трет. И он так раз, останавливает ее, там толпа атака -то берет. И эту стряпки, пока что так надо пол тереть, все там о, да, знают, да. Вот так и Путин тоже пришел, он сразу сказал, на Дальний Восток надо Яндекс уехать. Значит, вот продемонстрировали ему там этот беспилотный автомобиль. Я так понимаю, что автомобиль-то не Яндекс сделал, автомобиль-то чей-то, да, там система беспилотная. Ну вот везде пишут, что беспилотный автомобиль Яндекса. Да, но если Google сам весь автомобиль делает, да, тут, наверное, ну не знаю, может быть, там есть какие-то мастера, которые сделали... И вот Путин поговорил с голосовым помощником Алиса. Вот как она его не послала, я не знаю. Но вот был.. Он спросил, тебя тут не обижают? На что она ответила, окей, учту. Блин. Ну, в общем, да, это тот самый искусственный интеллект, за которым приехал Путин. Ну, Явно... Ядов... Красных... Да, да, да, да. Да. И... Сотрудник Яндекса перед визитом Путина запретили ходить в туалет, на них составили черные списки, и многих не пропустили, в тумбочках порылись, но это мы уже с утра узнали. Да, в общем, страшные такие вещи написали, что не пустили на работу кого-то, кто попал в черный список. Ну, то есть, наверное, те, кто любит Навального или не любит Путина или еще что-то там. И вот, естественно, после визита Путина сразу всех эвакуировали, потому что было сообщение о бомбе, и все сразу, конечно, эвакуировались. Ну, тут, тут еще а, фотку не поставили, там фотку сделали через окно очень интересную. Мужик такой сидит с автоматом, грустный такой мужичок с автоматом. Есть Нет. она там, да? А вот говорят, водитель еще был в этом авто Яндексе э, с палкой в ОПЕ. Нет, тут вот... По России 24 показывают Путина на Яндексе. Обратите внимание, он стал похож на толстого из Да, да, да, толстенький, да, очень похож. Ну, что ж... Я так понимаю, что... Общие заболевания. Да, общие заболевания. И Путин заявил, что экономика России вышла из рецессии и набирает обороты. Я, честно говоря, не могу понять, как, из какой рецессии. Я просто цифры. Как говорится, ничего личного, только цифры. В долларах США. Потому что вас привыкли кормить цифрами в рублях. А там все красиво получается. А цифры в долларах такие. 2012 год ВВП 217 ой, 2 триллиона 117 миллиардов. 2013 год 2 триллиона 556 миллиардов. 2014 год 2 триллиона 560 миллиардов. 2 триллиона 560 миллиардов. 2015 год 1 триллион 366 миллиардов. В два раза. Почти в два раза. 2016 год 1 триллион 281. Ну, они оспаривают, говорят, что 283, а не 281. Ну, хрен резки не слаще. Поэтому при таком выходе из рецессии, как, вот смотри, в первом квартале ВВП увеличился на полпроцента то во втором квартале темпы роста экономики составили уже 2,5%, а инвестиции выросли на 6,3%, это стало максимальным значением с второго квартала 2012 года. То есть вот разница между двумя с половиной триллионами и одним двести если ее пытаться погасить за счет полпроцента даже за счет 2 процента за счет 6 процентов инвестиций сколько тысячелетий на, должно пройти чтобы добиться этого И именно даже не столетия а тысячелетий мне скажите поэтому что-то безумец какой-то вот пишет экономика убежала. не растет она пухнет от голода да, и вот сегодня праздник, говорят навальновские, что Ротенберги заключили договора там на уже триллион, то есть всех договоров, которые они заключили по вот этим тендерам всяким путинским, на триллион. И что-то 19 миллиардов и так далее. В общем, сегодня, сегодня у, у Ротенбергов там должны открывать шампанское. Там... А я думал вот технички где-нибудь в какой-нибудь Пырловке mm. радуются, в больнице мают за 4000 месяц. И счастлива от того, что Ротенберг контрактов на триллион получил. Да. Центральный банк заявил, что до создания резервов санируемого Бинбанка потребуется до трехсот пятидесяти миллиардов рублей. Вячеслав Артур как связано с артиллерийским училищем на Носхие Саратов? мне никак не связано с училищем имени Лизюкова, да? Помнишь, котенок с улицы Лизюкова. Но нас училище мне Лизюкова. Нет, никак не связано. Арт-подготовка, первоначальное название было арт, имеется в виду поп-арт, искусство. Арт-подготовка. Но это же э, провокационно, да, арт и, и подготовка. Это и стрельба из пушек перед началом атаки, и арт-подготовка, э, в общем-то, подготовка артом, да. Эм, так, ЦБ заявил, что да. на создание резервного санируемого бинбанка потребуется до 350 миллиардов. Да, какая ерунда, я так понимаю, Гуцериевы подкинули этот бинбанк. Нати, боже, что нам негоже, у них 9 а, миллиардов, ну зачем он тратится особенно? Они отдали нам этот банк, то есть они отдали нам долги, говорят, нати вам, ребят, да, по, Наш, наши по нашим долгам рассчитать, мы пизданули денег немного так. Ну, как? Как у меня того, товарищи, я помню, иду, и смотрю, пьяные стоят, я говорю, а что, по, по какому поводу пьем? Да микроденег заработали, я говорю, а как же заработали? Да диван из офиса продали. Вот эти люди, видишь, они тоже микроденег заработали, но только на нас. Если бы они свой диван продали, они наш продали, вот что херово, понимаешь, продали наш диван, а потом говорят, слушайте, а вы как-то сами там оплатите через... Центробанк. И очень нет, нормально. А Центробанк говорит, все, этот банк мы не бросим. И заявляют, что в сентябре из Бинбанка утекли 56 миллиардов рублей. Сейчас в чате пишут, что пришли вкладчики в Бинбанк, и им кассы не выдают денег. Ну, естественно, а кто же? Он говорит, утекли. Ваши деньги утекли, Все. Вот. И там еще у Арсенала у банка отозвал ЦБ лицензию. Но ну, я думаю, что там такой системы, как с Гуцериевыми, не будет, потому что, безусловно, там, наверное, откатили, все нормально. Ну, как я думаю. Там сказали, и в Центробанке, что же они понимают, что если они периодически, замы убегают за бугор, да, ну, надо же с чем-то бежать. Ну, поэтому раз что-то там приняли. пособие. Да, в выходной пособие приняли и все, повесили на убытки целый бинбанк на убытки повесили государству. А ЦБ отозвал лицензию у банка Арсенал? Да, это? я уже сказал. Минфин предложил повысить утилизационный сбор на авто за 2018 год. А, а то а а как? Да, а то как? Видишь, Гуцериеву надо а помогать. А за, а за а счет кого? кого? А за, за, за вот счет вот, вот утилизационного сбора на авто. То есть со всех авто. Будем платить утилизационный сбор, если Вова еще останется со своими гнидами, представляете? То есть будем платить утилизационный повышенный сбор на авто, повышенные акции, утилизационный сбор на обувь, ну еще что-нибудь они придумают, а как же еще? Налог. Так они а через вы... границу там придумали, да? Ты освещала это? Да. Нет. В какую-то особую систему перехода через границу какую-то придумали. То есть, там тоже за копеечку можно будет пройти. И вот вопрос такой, сразу к Вове. Вот Вов сказал, экономика растет. Зачем что тогда все эти ухищрения -то? Дай пожить людям. Да, налоги. экономика растет, говорит, все классно. Зачем налоги на обувь-то хотят и на машины дополнительные. А? Так что, как-то не верится мне, что что-то растет. А вот на ремонт комплекса спокойным патриарха выделил 3 миллиарда. Ну, не 3, 2,8 миллиарда. То есть не 3, меньше. Вот а растет у папай, да, папа. Да, потом... папа нормально растет. Такая экономика выросла. Жесть просто. Я с Тургуду занимаюсь, типа, сотрудниками ДТП со штрафом всего на 1000 рублей. Нам сообщили официально, что ему дали 15 суток. Оказывается, нет. Оказывается, он все правильно понимает, за нее вступились батюшки всякие все нормально а вот э, патриарх кирилл заявил прямо следующее сейчас прочитаю если у кого то это в успенском монастыре после ой, соборе новороссийско извиняюсь в успенском соборе новороссийского после службы он сказал так если у кого то еще остаются сомнения нужно ли делать все то о чем патриарх учит оставьте все сомнения строго исполняйте то что я повелеваю Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата, русской православной церкви. Другого пути для нашей церкви сегодня нет, кто не согласен на пенсию. То есть из-за чего восточные и западные церкви разошлись? Именно из-за непогрешимости Папы Римского. И этот постулат никак не хотели принимать, что первое лицо, то что говорит, нужно делать обязательно. Нет. Для этого и собираются соборы, которые принимают решения. И а, тут вот какой-то дяденька говорит, я вообще святей Папы Римского. Вы что, охерели что ли? Ну он говорит, что он нам говорит, потому что он святей Папы Римского. Вот что он говорит. Потому что Папа Римский говорит совсем противоположно. Он говорит, ну да, есть проблемы там туда-сюда. Жесть какая-то. И вот тут такую заметочку сделал, что РПЦ зарабатывает на нищем народе России. Я цифры этих не проверял, но я уверен, что они, наверное, даже и больше. РПЦ получил в 2016 году из бюджета Российской Федерации 14 миллиардов рублей. Я думаю, что это скромно. Да, Получается приходы до 5 миллионов рублей, владеет 36 тысячами храмов. И вот э, прибыль РПЦ исчисляется миллиардами и не облагается налогами. Это все при 31 миллионе нищих граждан страны. Ну, я думаю, что нищих гораздо больше, но это не имеет значения. И что, вот меня спрашивают, что будете делать с церковью? Ну, во-первых, всех вот этих вот попов, конечно, в монастырь, они же монахи. Монастырь. Кто совершил уголонаказуемые деяния, тех, конечно, в тюрьму, а не в монастырь, да? Да, они в тюрьму. Да, ну понятно. А церковь сама должна реформироваться. То есть при помощи тех священнослужителей, которые себя не запятнали и прихожан. В общем-то, русская православная церковь всегда так и реформировалась, да? Выбирается патриарх путем жеребия. В Русской Православной Церкви так всегда было. И я думаю, что так и должно быть, но это они сами определяют. Да, вот, жребий. И, ну, наверное, самое главное, что я враг налогов, но я считаю, что местное самоуправление должно взимать 50% со всех рели религиозных учреждений. То очень хорошо, на самом деле, это гениально. 50% не, не надо больше не сказал. Вот есть религиозное учреждение, ходят люди, платят. Рубль отдал 50%. Местную казну ушло. Это нормально, я считаю. Депутаты Госдумы попросят ФСБ разобраться, кто отправил их смотреть порно. Да, там такую распечатали. Фигню, где она. Вот протокольное поручение. Там протокольное поручение... Нужно его было раздать. Я так понимаю, что, наверное, и раздали его везде. Что все должны там посмотреть «Матильду», потому что это кино, которое имеет большую общественную значимость. Кто-то внес туда изменения, и там все, всем рекомендуют посмотреть немецкое порно, которое имеет большую общественную значимость. И так далее, что возникли споры вокруг. Это очень смешно. вот. И, кстати... Пользователи сети предложили скинуться на порно-версию «Матильды». То есть уже хотят порноверсию. А в Госдуме случилось нечто, что меня очень сильно удивило. Появился комитет по контролю. То есть вот я, когда был депутатом областной думы, я был инициатором создания в Думе контрольной комиссии, которая контролировала соблюдение законов области на территории Саратской области. И когда я был зампредом Думы, то я эту комиссию возглавлял. Она заседала каждый месяц, и мы кого-нибудь трахали со страшной силой, кто не исполняет ведь закон. был страшный орган, жуткий рычаг вообще представительного собрания. Как только меня оттуда извергали, изгоняли, как демона... Кто-нибудь из моих хороших товарищей возглавлял эту комиссию, и она начинала тогда заседать раз в два года, у нее были какие-то такие праздничные заседания после избрания нового состава Думы, потом два года она просто не заседала. Я так понимаю, что Вячеслав Викторович решил воспользоваться опытом и как бы, использовать такой рычаг, потому что это рычаг на всех. То есть контроль за исполнением надзорную функцию выполняет прокуратура. Да? Контрольных очень много структур, но вот как бы у представительного собрания нет такой функции, если нет органа. А если есть орган, то такая функция есть, и уже можно. Всех драть без оглядки. То есть, он, видишь, построил всех депутатов, теперь хочет построить через вот эту структуру. Посмотрим, кто будет ее председателем, и тогда будет все ясно. Тут пишут в чате, ИГИЛ взял на себя ответственность за рождение Поклонской. Депутат Госдумы пригласил Фримана в Россию. Да, это вот железняк такой, такой выдумщик пригласил Моргана Фримана, а сегодня по телевизору показывали нам даже ссылки дали о том, что Морган Фриман курит Анашу, у него различные заболевания, поэтому для обезболивания он курит Анашу, а соответственно значит он вот э, да, да, да, укурился и там что-то понес не то, вот я, я не знаю, э, то что несет, Вова и вся вот эта вот Братья, да, ни по какой обкурки, Это надо столько унюхаться да, это Надо вообще нюхать самого, именно, да. Самую отраву да. Такой по обкурке не скажешь Путин Поздравил главу ВТБ с днем рождения и вручил ему наручные часы. Да, и вообще как бы вот этому Костину нужно понять, что это такой знак, такой Цигель, Цигель, Айлюлюлю, такой часики тикают, знаете, часики Костин. Понятно, что это Вовен-Теневой банк, да, ВТБ, он так, собственно, называется, ВТБ, Вовен-Теневой банк. И многие дела, которые вершатся, они вершатся через этот банк. И поэтому это особо доверенное лицо, и поэтому его снова на пять лет назначили там, когда в мае, или когда Медведев подписал. Ну, в общем-то, такие часы, это намек тоже такой, помни момента моря, помни о смерти, да? А вот, вот, и я для себя, извини, написал тут вот в сносках, хорошо еще, что они не могут обращать украденное у нас время в свою пользу. Я подумал, вот хорошо, что они не могут у нас забирать время. Вот они у нас все забрали, но они в любом случае сдохнут. Вот этому Костину 61 год. Вот что бы ни случилось, все равно не будут они жить вечно. И Вова, и этот Костин, и все остальные. А вот представляешь, если технологии дойдут до такого уровня, вот дошли бы до такого уровня, там Вова овладел бы искусственным интеллектом, когда у нас можно было бы забирать время. Да, в свою пользу его обращать, то они бы жили вечно, эти твари. Но они так у нас достаточно много забрали. Сколько люди уже намучились лет при Вове? А это время жизни, которое они могли бы потратить? Не, ну понятно. Да, и... Даже я уж со состариться успел, пока он при, пришел. Я треть жизни живу с Вовой. Ну, это охренеть не встать. Уже больше третьей жизни с Вовой живу. Пусть. А я родился в 1964 году, представляю, в 1964 году. Я родился при Никите Сергеевиче Хрущеве. Я жил при Брежневе, при Андропове, при Черненко, при э, Горбачеве, да? э, ну и тогда при Ельцине. И вот там Вова Медведев. То есть 18 лет я с Вовой. Не хочу больше. Дня не хочу больше. Вот Вова поздравил Кобзон на юбилейном концерте в Кремле. Да, и вот глядя на Кобзон, думаешь, елки-палк, может они действительно научились жить вечно. Блядь? Он там, я помню, в начале двухтысячных х чуть не загнулся, его там откачивали, какие-то операции в реанимацию, все его похоронили. А вот... Рокфеллер или кто там сто лет прожил? Ну, он даже завидует Кобзон сейчас. Олег Феоктистов впервые показался живьем в коридорах Замоскворецкого суда. Да, это тот КГБшник, про которого все так много рассказывали. Вот так он выглядит, очень похож на клоуна Олега Попова. Да? Такой вот э, дедушка, такой клоун да, Олег Попов. Но вот от этого клоуна очень много всякого рода неприятностей. И вот его наконец увидели в, в Замоскворецком суде, где он давал показания по поводу дела у Люкаева, но журналистов выгнали, и там все это тоже очень секретно, потому что это такой секретный дядечка, что все очень секретно там проходило, никто ничего не знает, так что вот такие дела. А Минобороны разработала порядок призыва в военное время. Mm, представляешь, то есть, вот, это же не в военное время призыв, это призыв в то время, которое названо военным, понимаешь? То есть военное положение, можно же объявить, президент его может объявить, и не имея войны как таковой. Понимаете? Поэтому очень интересно, что они там пытаются, но ну, разработали это еще ладно, главное, какой документ будет принят. Для так для что... это без не, бывает. не, ну понятно, что ну, когда они его будут принимать, мы поймем, потому что это все-таки изменение и дополнение в законе об, об обороне, о всеобщей воинской обязанности военной службе и так далее. То есть мы, я думаю, увидим, что они в ближайшее время начнут вертеть. А вот у бывшего оборонсервиса в седьмой раз сменился глава. Причем сейчас этот оборонсервис называется, о, господи, как он называется-то, что-то там какие-то гарнизон, холдинг Минобороны, гарнизон он называется. Легион бы еще назвали, Ими, имя им Легион, да. Вот. И мы про этот гарнизон уже слышали недавно, когда часть Лосиного острова хотели продать под застройку. То есть участок размером 159 гектаров на северо-востоке в Москве за 30 миллиардов рублей хотят продать 159 гектаров. Можете представить, если рассчитать, то есть насколько цена занижена. Я думаю продадут еще, еще меньше, и не за тридцать. Почта России останется без госсубтии. Все, даже на почту денег нет, ужас какой-то. Все, все деньги... В мешочках, помнишь, как ответить? Это они с субсидиями воровали посылки. А что они без субсидий? Да, да, да. Представляешь, когда жена говорит, зарплату получил, он получил. Ну и где деньги? Говорит, в мешочках. А в каких? Вот так и это тоже. Все деньги в мешочках. Лично столкнулся с этой проблемой, когда хотел получить свою повестку на суд, но оказалось, что она было потеряно. И когда я заявил, что это, что это невозможно, как же так? А что вы хотите? У нас зарплаты нет, вообще не требуйте от нас ничего. Иди, расскажи следователям. А вот сейчас еще. Смольный предупредил о лосиной опасности в Петербурге. Там лосиный остров продают, здесь лосиная опасность. То есть лося стали размножаться внезапно и приходят в города, только я не знаю, зачем они написали, что лоси размножаются и поэтому приходят в города. Они размножаются в городах, что -то? я что-то не понимаю. Ну, в общем, и вот лосиная опасность. Ну, и я вот мог бы посмеяться, если в своей жизни не подвергся бы такой опасности. Когда-то я помню с Человеком фамилии Дубицкос мы э, шли дозором. И нам нужно было пройти по левому флангу вдоль берега, по береговой отмели. И вернуться тем же самым путем. Туда и назад. Вот. Но ну, мы решили, справедливо решили, зачем нам идти туда, по береговой отмели. Когда, во-первых, был световой день и все видно. Там, ну, там нет никого, постнаблюдений стоял. Туда мы пройдем по дороге. А обратно уже вернемся по берегу, по дороге-то идти удобнее, вот. ну и нарушили приказ и пошли по дороге, потом очень сожалели об этом, потому что стемнело быстро, мы идем, хорошо все и вдруг в полной темноте. Из кустов там начал вылазить лось ну, Мы включили фонарь И как-то увидели в общем, -то, Часть этого лося Решили, что нам с ним как бы, не надо Разбираться И зашли в друг, на другую сторону В кусты И потом мы услышали, что он бежит за нами Мы рванули от него по лесу Бежали очень долго Потом забежали в болото вот это, по, по грудь в этом болоте шли Потом мы все-таки вышли на ту же самую Береговую отмель По которой мы должны были идти. И, в общем продолжили движение как положено, только все мокрые и испуганные жутко, потому что, ну, представляешь, ночь, абсолютная темнота, ничего не видно, ты бежишь на ощупь, а за тобой гонится лось, который там ориентируется очень хорошо. У меня много интересных историй про лосей, но я сегодня не буду это Самое страшное, кстати, вот ощущение у меня было именно связано с лосями. Но не, это не этот случай. То есть лось меня напугал так, что у меня волосы поднялись дыбом, и я посидел. Да. Так, давай это... Э, да, у нас время, и э, ответим на вопросы. Ты открыл? Да. Елена Свобода Мыслящая. Как вы относитесь к Болдыреву? Он, на... Он нас поддержит? Приведите на рифкоина. А я не знаю, даже нормально отношусь к Болдырю. А поддержит или нет, надо у него спрашивать. Я не умею, а не у меня, лучше ему написать и спросить. Болдырев, поддержишь революцию 5 11 Виз Голдман, привет. Хочу завтра приехать к вам на эфир. Пригласите для меня встречу с вами, как для вас встреча с Лениным. Пожалуйста. Да, пожалуйста, не вопрос. Давайте созвонимся. Лаван, всем доброго здоровья. Спасибо. Спасибо. Роман Тула, дядь Слава, соратники, всем привет, вернулся с одиночной прогулки свободных людей, добавил в наш полк нового соратника, на общее дело, у нас вчера рок-н-ролл был тоже, 54 сообщения о заминировании. Жесть, это в Туле, 54 сообщения. Кот верный, Мариночка напорную версию Матильды с Поклонской в главной роли. Думает, да, Классно, спасибо. Анна, добрый вечер, соратникам. Вячеслав, будете ли обращаться к Навальному с просьбой поддержать протест 5 11 и вводить людей? Обязательно. Обязательно. Епископ Шерман. Слава рептилоидам, не биру слава. Спасибо. Николай, не ждем, мы готовимся. Москва с вами. Спасибо. Павел СПБ, на борьбу. Спасибо. Василий, поздравляю соратников и всех православных славян с новолетием, началом года, огненного феникса, в лето 70, 7526. сотворение мира. И звездным, в звездном храме. Слава богам светлым и многомудрым предкам нашим. Спасибо. Всех Спасибо. тоже поздравляем. Андрей Самара, как общаться и бороться с пропутинскими отрядами? Да я думаю, что таковых-то не будет. Пропутинские отряды это только... Полиция, которая очень быстро все поймет. Среди военных таковых вообще нет. Аллигатора Арсеньева. Всех депутатов предлагаю называть дапудет. Дапудет. Слуги хела вам сда. Ну, не буду полностью. Павана ну, да. Грюмай вас всех сдал. Пока не поздно. Сарый на, на кичку, да? на кичку. На Поклонская должна в общем, оральным сексом заняться со всеми мужиками России. Я лично против с ней заниматься. Не, я тоже, она какая-то, вот как в том анекдоте, помните, когда говорит, а я говорит, и плачу, да? Она какая-то жалкая такая. Вначале она мне ничего так вот, когда она только появилась. А сейчас какая-то... Потрепали ее. Да, потрепали. Вот э, почему PayPal не подтверждаете? Что значит, мы не подтверждаем PayPal? У нас есть он под э, видео. Мы зачисляем риф, рифкоины. Непонятен вопрос. На будущем от племянника из Подмосковья выросли, отучились, отслужили, работают, ожили, а своего нет. Это точно, абсолютно... Кот Верный Мариночка. Всем привет. Сегодня сделали листовки. Выход есть 5-11-17. Завтрашнего дня будем распространять. Еще предлагаем на табличках выход писать 5-11. Очень хорошо. 17. Они встречаются везде. денежка на победу. Спасибо. Да, точно. Выход 5-11-17. Молодцы. Шикарно просто. Невада 88. с утра смотрела ваш выпуск, остановилась на 30 минут. Пришла на работу, досмотрела до, до часа дву, двух минут. Пришла домой, крышка ноута закрыта. Вдруг твой голос с ноута именно с, одной, с одного часа-двух минут. Мурашки до сих пор. Да не бойтесь, у нас это проработанная схема. Никита, дядя Слава, в 2014 году примерно в это же время вы назвали дату 16-12 2014 когда рубль летит в пропасть. Если в этом году у вас такие предсказания... Да, 400, Нет, ну тогда было прям четкое ощущение. Я же не бабка-гадалка, я тогда прям четко себе представлял, да. И многие, кстати, тогда деньги хорошие на этом заработали. Наш товар. Да, 60 тысяч долларов заработал, да. Галина Зеленоград, Вячеслав, я с вами с 2014 года и буду с вами до конца, то есть до начала новой жизни. Очень хотел бы пожить в свободной стране. Просьба зачислить на Да, спасибо, Галина. Нам тоже очень хочется в свободной стране пожить. Виталий из Мы готовы. Готовьтесь, вы, озерные шныри. <laughs> Хорошо. Георгий Монтегра. Мы ждем, что Навальный выведет сторонников, но он не может этого сделать, так как его сразу посадят на реальный срок. Призвать выйти 5-го-11-го. Навальновцев должны, э, должны все мы, все соратники во всех соцсетях. Помогу? Абсолютно точно, абсолютно точно сказано. Старче У-116. Лайки ста э, слетают. Да, слетают, мы знаем, нам все рассказывают про это. Александр, 17. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Богатырску вам здоровья всем соратникам. Вячеслав раньше скептически относился к электронным деньгам, а теперь пони понимаю, что это необходимо. Или будем трясти бумагой? Нет, конечно, электронные деньги. Зачем нам бумага? Екатерина, спасибо за ваш труд. Алексей спасибо. Трузаевки, на всякое разное прошу зачислить. Спасибо. О, сколько ревкольнов за голову Вова спрашивают? Я думаю, столько, <смех> легко нам, что весь род ваш будет жить в достатке. Да. Это... баллов. <смех> на установку <смех> круглогодично миротащущего бюста на родине Натальи <смех> Матильдовны Поклонской. <смех> Аллигатор Арсений. Даешь? Вайшнорию. Голый король всех достал. Плюньте вы уже на Путина. Мир ебнутых все отжил. Вива революцион. Не ждать, все уже готово, даже вертолеты на учениях сами бум-бум. Евгений Вреховчак. обчак Спасибо. Дмитрий, небольшая помощь для Ревкоина. Спасибо. Андрей Сорокин на революцию. Сергей Краснодар. Скромный вклад в общее дело. Слава после смены власти, когда по телевизору для ватников объявят, что Путин преступник. Я думаю, чем быстрее, тем лучше. Это очень важная тема, потому что им как угодно можно иронизировать, но они поверят в то, что он преступник, только когда им оттуда какой-нибудь Соловьевский-Селевым скажут, ну так мир устроен, им скажут, все, вот видите, вот обманул блин нас, сука, и все, да. И, и, и, представляешь, он же нас обманул. Помнишь, как этот... Южный парк, когда Саддам Хусейн стал президентом Канады и там канадцы говорят он нас обманывал вот это вот то же самое понимаешь? Кэт Вячеслав, отличный эфир спасибо огромное КП... КПД БММ третья акция Дня Святого Йоргана в местах силы на осеннее равноденствие 22-23 сентября за объем осенном в могилу путинских упырей, живущих в нашу страну смотрите объявление о прогулках на 5.11.2017.org Спасибо. Кирилл из Зеленограда, на хорошее настроение, просьба Андрей, говори погромче Хорошо. Алексей Монина, на яд для крыс в царстве Кощея, заебся вообще, я хунта, вперед привет от подготовки на пряники и круассаны, зачисление древкоина, спасибо Давыдов Павел, привет, дядя Слава и хунта, сызрень с вами Петр Москва, здравствуйте, Вячеслав. Предлагаю стимулировать получение образования, делать символическую доплату к гражданам РФ. Чьи дети учатся в любом официальном образовательном учреждении в РФ. Что скажете? До да очень неплохо. Доплата всегда хорошо. Владимир из ФТБ, на рукавица для пионеров Индигирки и Колымы. Давно готов вместе до победы. Спонсор сегодняшнего доната АО Альф Баг. Если вас смотрят в КГБ. Насколько безопасно донатить? Зачистить, пожалуйста, на рифкоины. Спасибо. А как они? Это же не система импортная, они ничего не могут сделать. Так что. Жигарей, спрашивает, будет ли внедрена программа Open, которая сейчас работает в Южной Корее, чтобы контролировать коррупцию? Ну или что-то подобное. Мы не знаем эту программу, чтобы Да, нет, мы знаем программу. Это открытое правительство, когда. Я, когда говорю об открытом мире, я имею в виду не только эти программы. Если мы говорим, что все, в том числе и черновые документы должны в облаке вывешиваться, то это более широкая система. Там только вывешиваются документы уже принятые то есть, отголосованные или подписанные там какой-то главой исполнительной власти, как, какого-то органа и так далее. То есть, тендеры. А мы говорим о том, что все документы, в том числе и черновики. То есть, вот что-то он пишет, там он сразу, это сразу все уходит в облако. Что бы он на компьютере не набрал. Если он там где-то лазит, что-то ищет. Он же в рабочее время это делает. Мы должны видеть, что он делает. Может, он пассианс раскладывает. Нахер нам приходится. История может? с браузера, это все, да. Логично и правильно. Тарас Вайновский с соратником. Зачислите на рифкойным. Спасибо. Да, спасибо. Хайнц Груд. Наш флаг будет над Кремлем. Константину, привет. Плакатная подготовка для Народного дома. У меня принесу 5-11 новый Хорошо. Константин, Светотесков, привет. Спасибо. Да. Юля, теряю веру в 5-11. Вы и ваша семья в безопасности. Мы нет. Нас садят и убивают. Столетняя генетика, рабство не способствует самоорганизации. И вы об этом знаете, жаль. Отдаю последнее. услышьте. Мы ну, услышали. Мы не нашли безопасность. Ну, в общем, я могу сказать, что и если говорить о безопасности, то она всегда относительная. То есть мы имеем дело с ловой. И как мы видим, какие проводили против нас да, акции, да, и несколько раз чуть не попались в капкан, даже будучи за границей. И если вы думаете, что здесь намного безопаснее, то вы заблуждаетесь. То есть здесь также масса купленных людей, и у них развязаны руки. То есть в России очень сложно оппозиционера там прибить, да? Ну, для этого надо выдумывать такую ситуацию, как с Бори Немцовым, что какие-то там сами что-то услышали и так далее. То есть здесь совсем все по-другому. Иван 87 без подписи, присылает помощь, спасибо. Спасибо. Сергей, ребята, держитесь. Спасибо. Якут, спасибо. Кукулькан, ку да. тест ТЧК, Украина готова, ТЧК, на рифкоины. Спасибо. Алексей, здравствуйте, Вячеслав. Что будет с материнским капиталом после 5-11? Передайте, пожалуйста, привет. Городу Шарье, Костромская область, спасибо вам за все. А какой материнский капитал? Люди должны э, матери должны получать за каждого ребенка. И все тут не, это не, не, не должно быть какая-то вот там сумма, которую они должны получить в случае, если они там что-то на это пенсию, там лет. на какую-то тысячу лет. Зачем? Это должна быть ежемесячная оплата, и все. Касательно Франции, вот государства. То есть Франция как государство тратит на одного иммигранта в год 230 тысяч евро. Вы думаете, что если давать, грубо говоря, в месяц там 10 тысяч евро на ребенка, это убудет или прибудет больше иммигрантов? Конечно, это логично спонсировать своих детей, нежели кормить иммигрантов. Роман Слава ПСМ или Глоб 33? ПСМ, он говорит, ну... ПМ. Я ПМ взял. Или Вальтер ППК. Так что. Сергей Калавич Надану. Малая помощь на революцию. Если можно, на рекой. Да, спасибо. Владимир Торопов. Только победа. Вместе с главным дирижером страны Мальцевым исполним хором 5, 11 17 для пыни отходную в темпе Для ромилто. Очень оживленно. Приветствую, хунтяне. Это кто? гены Июньский, Ген да. Ваша версия, Вячеслав, как и почему Вась Гундяев стал патриархом всей Руси, и как с ним поступить, когда все случится? Как поступить, мы уже сказали, а как стал патриархом, ну, общеизвестно. То есть у, у него был этот, так сказать, он являлся протеже Никодима Ротова, да, который был представителем русской православной церкви в Ватикане. Кстати, когда встретился с папой римским, он помер прямо там при встрече. То его заменил Гундяев. А Гундяев был простым семинаристом. Так вот он, будучи семинаристом, во-первых, тот его руку положил, сделал монахом. А Гундяев стал его секретариумом. И через год после окончания семинарии стал ее ректором. Вот как вы заканчивали высшее учебное заведение, кто-нибудь стал ректором через год после окончания. Так что, а, потом, да, а потом уехал туда, значит, вот в Европу, и находился в Европе, был представителем Западной Европе от Православной Церкви. А когда помер этот Ротов, он стал представителем Православной Церкви при Ватикане. А потом, ну все, это же откройте, посмотрите, потом занимался сигаретами, всем этим безналоговым бизнесом, все это абсолютно четко там прописано. То есть он бизнесмен такой, и я, я понимаю одно, что ни один э, человек в Советском Союзе, не знаю как сейчас, не смог бы стать представителем Русской Православной Церкви в Ватикане, не имея звания КГБшного офицера, Понимаете? то есть 100% все эти люди, которые были как-то представлены, они работали под крышей, это были КГБшные офицеры, почему такая любовь с Путиным, наверное, ну мы видим, что первая волна всех этих церковников это комсомольские работники, КГБшники, ну, что ж? Валерий на Молотова. Да, спасибо. Сибирячка. Маленький взнос на благое дело. Спасибо. Север на общее дело и время вообще Спасибо. Алексей из Вышнего Волочка. Спасибо. Для Плешивого. Ага, спасибо. Да. Все, да. Нарихлофос от моли бледный. Да. Интересный вопрос задают. Надписи. Не вопрос точнее, а интересное замечание. Надписи на стенах писать. Это статично. Писать надо на собаках, не опасной краской. Еще вопрос интересный. Ходорковский предлагает парламентскую республику. Ваши отношения? Я не против парламентской республики, потому что у нас э, цари эти, президенты, они просто затрахали. Парламентская республика это неплохо. А вот тут еще такой совершенно умный. Мальцев, куда вы побежите после 5 го 11 -го? Ну, ну до 5 -го 11 го побежим, побежим к Рим, да. кремля. Вас ну, я заблокирую. Не надо, что ты, зачем? Это, что ну, не первый раз торгует с 5 11 одиннадцатого побегут из кремля Мы как раз никуда не побежим. Да? плюсики. будет больше 20 плюсиков сейчас мы выйдем через полчаса программу спрашивает да. надежда белого пишет даже лось уже готовы выйти на площади а часть людей еще ваты перекидываются да. спасибо большое что вы нас смотрите спасибо да до свидания до свидания